здорово народ сегодня мы снова играем в наш любимый режим но перед тем как я расскажу что будет в этом ролике не могу не уделить внимание моему предыдущему видео Оно выбилось в топ-1 по просмотрам благодаря вам там просто бешеный актив советую посмотреть это целых 40 минут контента я старался еще раз огромное спасибо тем кто активничает под роликами когда видишь вот такую отдачу у тебя сразу же появляется еще больше желания делать больше контента поэтому в этом ролике мы будем администратором под прикрытием профессии полицейского сегодня мы об Обойдемся без рофловых придуманных мной на коленке РПшек, а поучаствуем в тех, что делают сами игроки. Но так или иначе каждый мой ролик совмещен с админской тематикой, поэтому в этом ролике мы не обойдемся без жалобы, а также админ разборок. Устраивайте свои жопы поудобнее, а мы с вами начинаем. Так, ну я зашел. Я стал полицейским. Буду работать администратором под прикрытием. Дик Фэггатсон. У меня теперь имя. Комендантский час, он уже идет почти 10 минут, а мне нужно позадерживать людей. Добрый день, постойте. Постойте, постойте. Комендантский час уже идет почти 10 минут, а вы не дома. Я только вышел с вокзала. Ну, давайте я вам сделаю исключение, и вы зайдете. обратно. Сейчас обратно зайду. А вот вы лицом к стене встаньте возле лавочки. У меня та же, у меня та же проблема. Все только с вокзала. А, ладно. Ну, никого я поблизости пройду. нету. Ладно. Тогда заходите обратно. Только быстро. Если еще я раз увижу, себя. я уже поблажек не дам. Ладно, ладно, я понял офицер. Вот и отлично. Это гражданский, это даже не гангстер, Если бы был бы гангстер, я бы его сразу запиздошил за бы в тюрьму. И все. С ним бы я бы не стал раз Это гражданский, он безобидный, он только вышел. Чем мне его дрочить, бегать? Вот это тюрьмой, че только зашел. Все? Нифига себе, магия в них Хогвартса. Покиньте транспорт. Сэр, пожалуйста, из машины. Или там все Документы. Нет. Литом к стене. еще раз я Стоп, не вижу. Вс. А не, вс дорого, Все. Нет. Не Сто! Что ты делаешь? Он тебе документы показал, ты не видел что то Он не дома во время ком часа. Он, он да, документы арестовать. показал, он сотрудник. А, да. Ебать, отдал. А, да. То есть я еще пассивно получаю бонусом к своей основной ЗП, а именно 12 тысяч. Я получаю деньги за то, что заключенные в тюрьме работают. Они уменьшают этим свой срок и еще, тем не менее, снабжают зарплатой ГОСов. Это классно. Это я одобряю. Вот такая инфраструктура на серваке. Это очень круто. Такое было, если не ошибаюсь, также на Мухасранске. Они это сделали и здесь. И это класс. Нет машины, я пройдусь вот так вот. Опа, в сто 100% есть какой-нибудь чел, который решил поиграть. Добрый день. Добрый. Станьте оба лицом или? к стене. Зачем? Комендантский час, вы не дома. Ладно, Хорошо на тот человек лицом ну а тот человек лицом я сказал почему повернуться почему меня садите? <звук> да я не хочу давай я взятку заплочу давай взятку два Ну думаю вы мотив поняли. Вы будете арестованы за то, что вы не дома во время комендантского часа. А теперь интересно, какой человек на ломаре а, Давай тэпни меня, кстати, его тоже шалва, здорово. Давайте на админ базу. Давай, Куб давай, 1. давай, я сейчас э, тэпну. Я вот так и юмора не понял, почему он не подчиняется полицейскому, это типа ладно у него эфир РП от двоих человека, а почему он стрельбу-то открыл в казино? Ну, давай, у него узнаем. Но он РП, наверное. Все осознаю, осознаю у меня Нет, Лан, лишь один единственный вопрос. Зачем вы начали стрельбу в казино? Вас ставят лицом к стене, ладно у вас эфир РП от двух, а стрелять-то было зачем? Так, признаю, признаю. но я у признаю, него признаю, еще признаю, помимо признаю, этого будет нон-РПМ. Ну, то есть я его заковываю в наручники, он начинает бегать. М. А, ну, он отбегает, да, тоже согласен. Кстати. Пистолет охуенный. Думаю, Спасибо. Спасибо, солнышко. Постойте, гражданский. Да. Почему вы да, не, да, дома, что... не на работе? я, ну, я... я на работе я иду за своей машиной. Ну, Вообще-то, комендантский час. Нужно либо находиться у себя непосредственно в транспорте, либо у себя дома. Я пошел. Я ходил, есть. Я очень рад. Приятного аппетита, уже, наверное, поздно ну, говорить. А сейчас, Но все, а же, вы не дома. Домой. До конца камчаса, две минуты. В смысле, не дома, я работаю. Я на рабочей смене. Я сейчас не вижу возле вас автомобиля может мне стоит оглянуться, что да, он должен магическим образом появиться, нет? Ну я иду к нему. Ну Вы можете идти бесконечно долго, судя по тому, что вы еще не дошли. Если бы я не пошел поесть, тогда бы я сдох. Ну это, это правильное решение же ты решил поесть. Но все же, машины я рядом не вижу. Ну я иду только к нему, я, что я работаю. Только что у меня была перестрелка с одним идиотом казино и у меня не очень хорошее настроение поэтому давай лицом к себе станешь хотя проверю и если у я тебя же, ничего да. не найдется то ты пойдешь себе спокойно дальше за машиной но с другим сотрудником да. уже это вряд ли прокатит понял не. нелегального оружия у тебя нету штрафа тебе выписывать не буду быстро скрылся <звёк> с моих глаз и пошел искать машину. Одни сотрудники друг от по улице бегают. Дик, на вас жалоба заберу в админзону. Меня можете, ребят, забирать абсолютно с любого момента, даже не тэпэс, экономьте свое время, тем более, когда со мной взаимодействуете. Возможно, а так, просто... добрый вечер, Дик, на вас поступила жалоба по поводу фри <звёк> Почему фри арест? вот. Вы арестовали меня в казино. И что? Закон час. Правильно. Хотя я там мог находиться. С какого-то перепугу можешь находиться в общественном месте во время камчаса. во время которого требуется находиться дома. Это первое. Второе. Твой дружок, с которым ты их сидел и играл, меня пытался убить. Он не уй. Мой. Тем не менее, ты с ним сидел, играл абсолютно спокойно, пока я не пришел. Так ал, один стол, там бывает и по 6-7 человек играют. Но туда 6-7 человек сели бы тоже в тюрьму во время комендантского часа. Комендантский час требует нет. сидеть дома. В смысле нет? Это казино. Но это не дом. Там можно находиться. Отстрой себе дом возле казино и находись там сколько угодно, будучи, например, бездомным. У тебя профессия, которая может иметь дом, и ты должен в нем находиться во время комендантского часа. Мне легче казино находиться. Ну, тебе легче в казино находиться, сиди да в тюрьме во время камчаса. Я тут причем. Там нужно находиться, если вы не понимаете. Администратора, там можно находиться или нет во время комендантского часа, который требует нахождения от да дома. Если, а, так. А... Если так посчитать, то это является зеленая зона, и это является помещение. Как я знаю, арестовывать можно только тех, кто находится на улице, а не в помещении. Ну, комендантский час, чего требует именно от человека? Вернуться по домам. Вернуться по домам, он улице. дома не был. Это верно. Это верно, но там зеленая зона ⁇ это помещение. Понимаете? Но это же не дом. Еще раз, если вернуться к требованиям комендантского Для... часа, то можно опять сказать о том, то, что это не дом. Чего требует комендантский час? Нахождение дома. Вы 22 сложить. Это общественное место. У меня тройка по алгебре. Какое 2 плюс 2, блядь? Там можно находиться. Это общее место. Это общественное место, правильно. Но комендантский час требует нахождения дома. Я руководствуюсь только тем, то, что сейчас сказал автор, и то, что в принципе принято на ДРКРП, когда идет куча. А если час. я в больнице был? Что бы ты сказал? Если бы ты там просто стоял а фокашил, и фокашил, тебя тоже посадил в больнице. Но если бы ты пришел туда за помощью, я бы тебе вообще пальцем не тронул. Прикол, блять. Ну это не прикол, это в принципе обычная адекватная логика. Комендантский час дорогой. И вы обязаны его соблюдать. Подожди, Шалва. Комендантский час требует нахождения дома или просто какое-то помещение? Требует нахождения дома. Ну, я вот об этом и говорю уже и ему, и администратору. Нет. Он мне утверждает то, что... Деле, шел... На самом деле, это является зеленая зона и помещение. Я никогда не видел, чтобы в таких помещениях, как казино, больницы и еще остальные помещения арестовывали людей. У нас зеленая зона, это... это не значит, что там нельзя людей арестовывать. Если зеленая тебе так интересно, то я тебе даже правила временно. могу найти и скинуть. Так интересно больше всех тебе, потому что ты подал жалобу. Я же задал вопрос админу, уже двоим админам. Что Они что все как один говорят, то, что нужно находиться дома. Я даже специально поговорил со старшей администрацией так... Если человек сделаем его. В смысле не успел, Слушай, ты там ты стоял все, все время Пока не пришел я В смысле не успел Плюсом ты стоял рядом с Челиком Играл вместе с ним Который пытался меня убить Все время уже кум час был, когда я туда пришел Ну так а кто тебе виноват, а что этот дом не в состоянии так, вот. купить И ночуешь, например, общем, пережидаешь в Камчас в казино Я тут каким боком? Я выполняю Выношу свою работу вердикт Мне до того Челика. Во время, коз... Во время комендантского часа в помещениях запрещено находиться. Нужно находиться в домах. Соответственно, ДИК ничего не нарушит. Жалоба закрываю. Так, я проведу плановую проверочку. Алло. Здрасте. Гражданский. Миниган. Я да хулю. Я не понял. день? Почему ты руки распускаешь? Для мои день? Здрасте. Чо? Чо? Слезь нахуй, Сприл. Чо? Еще один Ты че охуела? Чо? Не советую тебе Пиздец, прикиньте, чел вообще на месте берет просто так, толкает полицейского, и ему за это полагается вполне себе заслуженный штраф. Но он не советует мне писать этот штраф ему. По понятным, конечно же, причинам, ведь он меня за штраф убьет. Но это, ребята, будет нарушение правила фрикил. А что он будет делать дальше, смотрите на экраны. Глупость. Так... Штраф оплатите? Yes. Штраф оплатить. Вот тебе оплачу. Почему вы убегаете? Постойте. Да, ребят, вы все правильно поняли, этот долбоеб затурил меня прямо вот здесь вот просто потому что я выписал ему штраф. И вы не подумайте то, что я на него наговариваю, ну просто потому что он мне неприятен. Он сам позже на разборках в этом признает. Один из самых интересных спойлеров будет ждать вас немного позже. А зачем? Я не понял просто причины. Смотри. У меня проблемка такая, меня чел на профессии Рэйч Келсон убил без mm -hmm. э, причины особой. Mm -hmm. Я ему выписал штраф за то, что он толкается просто так. То есть я за ним побежал, попросил его оплатить штраф. Вот, я бегу за ним, просто говорю штраф оплатить, он добегает до переулка, напротив мэрии, и начинает расстреливать. Непонятно зачем. Зачем вы расстреляли данного полицейского? Ну зачем мне штраф выписывает и гонит за мной? Выписал мне штраф и я убегаю в переулок. общественного порядка. Ну вот, у меня деньги в итоге воруют, так сказать. Не ворует, он у вас деньги. Формально у тебя никто не воровал, Штраф выписывает, это можно сказать как просто денег, только за Система что у меня деньги снимет, снимет. Это не воровство, это штраф за нарушение общественного Я, я пример навожу Система, что меня деньги снимет, снимет Так вот, вопрос остается открытым Расстреляли, зачем? Штраф не выписал Я тебе уже я его выписал Не Я просил оплатить. Помочь? Да, Владимир, тут просто такой Произошел странный РП-процесс Дик выписал Асте штраф После чего Аста его расстрелял Но это получается фрикил Потому что ну, за штрафы не расстреливают да, почему ты его расстрелял за штраф? Э, блядь. Да чё, просто по крайней мере хотел, а не по было повода. Жду, жду на форум. Какой форум? Обычный. Форум. А сейчас чё? Блин, сейчас у нас мы, нет на форума. Сидите в дженере. Есть. угол этот есть. В общем тут Google, ты да, прав и сейчас пред... разговаривают, какая нахуй жалоба Да на давайте. выдает Пилу, было. это уже пил... это Пилу Я надо Я могу Пилу даже. позвать в целом, он ему пред даст ну, жалоба на форум. на форум. Нет, ты не сейчас. вышестоящий, чтобы на тебя подавать жалобу на форум. Тебя не будет разбирать. Как же он ошибался, что пила не будет разбирать эту ситуацию? Кстати, сначала я не понял, кто такой Пила. Оказывается, это игрок, с которым мы пересекались в одном из роликов на Мухосранске Поэтому у меня именно такая реакция на то, что я его встретил здесь Пила Короче, не будет, будет. ждать жалобы на форум Может я ему просто... Если он не Врунишка, если он не врунишка, так сказать, легко говоря То он будет ждать жалобы на форум Кто не Врунишка? Алло. Вот Пилай пришел ну, Вот товарищ Пила, Пила. А, Данный человек Вы вчера говорили на форуме. Полицейского за штраф Привет, Артур Привет Что случилось? О, это ты, Смухин, здорово Здорово, здорово Короче, я ему штраф выписал That's за то, что он толкает людей возле магазинчика с оружием, возле мэрии находится. Выписал штраф ему за оскорбительное поведение, ну, нарушение порядка, что-то такое было. Побежал за ним, говорю, оплатите no, штраф. Он убежал напротив мэрии со стороны, где двери издала суда, забежал в переулок за остановкой и начал в тупую молча расстреливать. Все. Сейчас мы его тэпом, он заладил жалобу на форум, жалобу на форум. Есть вариант, как ты бежал об на форум, ему сразу про пиздон вставить и сверху еще зафрикил максималку накинуть? Товарищ Пила, у нас два варианта Сколько за всказку Это либо предупреждение за 6.1, либо тот же самый GL за 6.1. Mm -hmm. Какой ну, вариант выбираем? Это, это, это по выбору, мне кажется, человека, который продолжал его, поэтому решайте. Дик, ваш вердикт ему... на текущий момент? Да. Либо одно, либо другое ну да. да ну раз он правил не знает то пусть лучше предполучает ну все предполагаем ну тогда я, стою, я вам пред выписываю все и отойти нет никаких вопросов да нет тут говори, все. если есть что сказать Благодарю. Я молчал тебе. все время у меня личные вопросы к Пиле ну так он тут не стоит и спрашивал я, я сейчас очень занят вы, что Ладно. Такое? Ладно. потом спрошу куда-нибудь это не по этой теме в общем то вопрос исчерпан я ему сейчас предупреждение угу. выдам угу. супер спасибо все, все благодарю, товарищ товарищ Пилан Удачной вам игры, отлично. Полицейский, быстро за мной на вызов, быстро за мной. Вы свободно. Быстро за мной, все поехали. У нас вызов манули. Да, Бля, там кому-то опять пиво не продали или Да, наверное, так Быстрее, Езжай, блядь! Езжай, пиво стынет нахуй! Да, быстрей. Пиво стынет реально. Давай, давай, шашку закрывай, уф! Трусы порвал и въебал, поехали! Сука, зеленый общий, красный наш, стречка будет, наша, все. все, Здесь какой-то выкуп. Че, че, че, че, че, че, че, убери, убери, убери оружие. Убери оружие, тихо. Тихо. Слышь? Аккуратно. Аккуратно говорю. Блять, не лезь. Стой, отойди. Шляпа. Шляпа, отойди, говорю. Шляпа, ты меня слышишь? Шляпа, ты слышишь меня? Нет? Шляпа, алло! Мэр, мэр, интервью, можно интервью? В интервью сейчас Уйди интервью. Пресса, с камеры отсюда. Уйди с камерой. Уйди с камерой, бадди, Уди с камерой да. я тебе Здесь говорю. Уйди с Уйди с вами Уйди с люди. Люди, с меня слышите? с камерой. Уйди разговаривать дай. или Уйди постой постой постой постой просто Уйди с камерой. Уйди с вы, вы. Тихо, тихо, вы держите заложника. Вы держите одного заложника? Вот поднялся. Вы держите одного заложника. Стой одного на месте. Мы его убьем. Да какой нахуй, блядь, убьем, я его уебал уже, нахуй. Становись, подсаживай меня, блядь! Копа, выбивай нахуй! Блядь. Выбивай, блять, он на меня отвлекся. Блять, чел, я тебе ебало расколочу, у меня еще отвертка гнилая, сука ждет свою ногу. Вопрос решен, отход. Тихо. Закрыто. Тихо, выбивай! Выбивай, блядь! Выбивай, выбивай, нахуй! Блядь! Отходи, выбивай! Ехали. А заложника-то и не было по и, факту. Да. Стрельба началась, она была только Лучше. по нам. Заложника никакого не было, челы просто хотели О, пофаниться. Оформление в банк а, ювелирки или банк, его знает. Поехали, короче. У меня есть машины, если что, поедем. Слушай, да. а я Все. не пойму. А, по коням. А если вот так вот рассуждать, За то что? челы просто вызвали ментов, выдали свою ну, вот так вот да. позицию, сказали, что у них заложник есть. А заложника нет по факту, то есть они тупо хотели постреляться. Ага. Типа того. Нарпой очевидную, господин. Да, реально. Мы думаем об одном и том же. В целом можно, да? Нет. Обвиняемый все выступаете. Авлоката мы ему не Здравствуйте. Вы теперь тоже как обвиняемые будете. Давайте заходить. Постойте, постойте, постойте. А вы куда? Постойте. Ебать, говорит. ты шо, гелия въебал? Ты гелия въебал? Да, гелия въебал, лицом к стене. Ну тогда иди нахуй гелий. <плёк> Ебать, сука, беспредел мусорской, Ты Иди нахуй ты Пидарас, блядь. Твоя мать все у меня сосет, кстати. Шлюха. Моя мать ебала твою, как тебе такое, сын бляди, проститутки да, тупоголовый, Сука, я твоей маме, били, сука, срочно, голову били, пробивал били, отверткой били, И потом крутил били, ее били, гандон. Били, били, я крутил били, свою били, отвертку били, у нее били, в горле, били, пока били, она просила били, еще гондон И тогда били, я сломал били, колени с двух ног били, Придурок, ебаный, блядь Сосать хуй, ущерб, ебаный, блядь Лирическое отступление, а теперь следующее вы чего не дома, товарищ? Пошел, нафиг, пидораш. Да я и тебя в рот трахал, Гандон. Че? Я буду... Ну ладно, вы будете арестованы. Нахуя! Сука, пришел, блядь. Зато как хорошо я прям высказал все, что было на душе. <с de facto>